Пока он скрывает просто вот, вот просто это ложка, потому что мозг знает, что это не ножик. И если, было, потом если бы, если бы было это ножик, ну как бы так не смогла работать.